вам в помощь для принятия торговых решений. Ну что ж, мы продолжаем следить за индексом американской валюты, за сохранением собственно этим инструментом восходящей динамики и слабостью рисковых активов. Торговая сессия вторника. Сегодняшний день каких-то важных релизов не будет, но, друзья, это последний спокойный день на этой неделе, потому что уже завтра наше внимание будет переключено на статистику по рынку труда. Первый релиз по штатам это отчет edp по росту занятости в частном секторе. Релиз, который предваряет официальные данные по Non-Farm Perils, которые мы ожидаем в эту пятницу. Поэтому, конечно же, на рынках под закрытие недели, собственно, как и на минувшей неделе, будет очень жарко и интересно. Я, как и всегда, друзья, несмотря на такую уверенность в развитии трендов, о которых я говорю, всегда вам рекомендую и настоятельно советую контролировать риски, следить за загрузкой ваших депозитов, за плечами. И если опять же, вы не знаете, что это такое, вы можете обратиться к вашим персональным менеджерам, вас обо всем этом проконсультируют. В четверг следом за релизом по EDP будет ISM, отчет по состоянию производственного сектора, и пятница тот самый релиз, из-за которого мы все собрались, друзья, на этой неделе, отчет Non-Farm Pearls, который традиционно Значительно провоцирует волатильность на финансовых рынках, а сейчас, поскольку мы пытаемся, как и все, еще больше накопать основания для жесткой позиции американского регулятора, этот отчет, конечно же, будет анализироваться в тройном или даже в пятерном формате. Что касается текущей динамики индекса доллара, 108.65, я думаю, что можно даже закрыть глазами незначительную коррекцию, которая имела место быть в начале недели. Это нормально, когда инструмент активно растет и обновляет многолетние, даже максимумы за десятки лет, что, собственно, произошло с индексом американской валюты. Мы получили самое важное, что сейчас нужно культивировать для роста курса доллара. Это комментарий Джерома Пауэлла о том, что американ политика будет оставаться жесткой, он как раз высказался в пользу этого, высказался в пользу необходимости сохранения высоких и активных темпов повышения процентной ставки. И, конечно же, такие комментарии заставили участников рынка снова переоценивать то, как далеко может зайти Федрезерва как раз с повышением процентной ставки. Если до выступления Павла на симпозиуме в Джексон... Особо не придирайтесь. Сейчас, после выступления Паула, мы видим, как баланс смещаются уже в сторону тех, кто настраивается на агрессивный настрой американского регулятора и на то, что Федрезерв пойдет действительно далеко. Повысить ставку на 75 базисных пунктов, вероятность этого составляет сейчас Около 70%. Если не разочаруют данные по Non-Farm Perils, считайте, что можно будет смело добавить к этой вероятности еще 10% и уже на следующей неделе говорить о том, что на сентябрьском заседании мы увидим третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов. Доходность американских облигаций десятилетки выше 3% это еще один фактор, почему индекс чувствует себя, индекс американской валюты чувствует себя хорошо, почему доллар будет расти. И если ФРС все же созреет на повышение ставки на 75 базисных пунктов, то уже даже такой скромный подсчет, учитывая, что еще будет ноябрьское и декабрьское заседание, это позволит нам говорить о том, что ключевая ставка американского регулятора к концу года достигнет 4%, а в начале следующего года может уже направиться к уровню 4,5%. Ну и разумеется, друзья, ну как при такой процентной ставке Индекс доллара может оказаться в числе аутсайдеров. Я надеюсь, вы понимаете эти простые выводы, смотрите на долгосрок и вместе со мной уже находитесь в хорошем профите ждете, что этот актив будет еще дороже. Золото пока не трогаем. Все-таки золото очень тяжело на фоне того, что доходность американских облигаций на высоких значениях. Золото не покупают даже несмотря на рост инфляции. Я надеюсь, что это как бы не новая парадигма. Современности, Почему золото вообще не на факте каких-то конфликтов, не на ситуации с ростом индекса потребительских цен? Почему оно не получает достаточно интереса со стороны инвесторов? Это очень хороший и правильный вопрос, но я надеюсь, что... Когда мы вернемся, друзья, к покупкам золота, эта раскорреляция все-таки устранится, мы сможем заработать на росте золота. Но пока этот инструмент не трогаем. У нас есть другие активы, такие как доллар-иена 138.50. Сейчас котировки, ждем 140 йен. Я думаю, что это разговор уже ближайших торговых сессиях. Рынок нефти 102.39, бренд высоко, выше 100 долларов за баррель. Вы не представляете, друзья, как же мне хочется открыть длинную позицию. Я понимаю, что... Оснований для этого более чем предостаточно, если вспомнить и комментарии в Саудовской Аравии о том, что при необходимости регион может сократить объем нефтедобычи. Причем Саудовская Аравия говорила, как будто бы от лица всех стран ОПЕК+. Я об этом, кстати, говорил накануне. Рост геополитической напряженности в Ливии, где, судя по всему, участившиеся бы столкновения снова приведут к сокращению объемов нефтедобычи. Это еще больше усилит проблему дефицита предложения, и толкнется и наверх. Но я не хочу сейчас перед заседанием ОПЕК принимать решение об открытии ордера. Заседание ОПЕК в следующей неделе, друзья, 5 сентября. И, соответственно, после того, как оно завершится, после того, как мы услышим и увидим фактическое решение, уже подумаем о том, чтобы проявить активность. Европейская валюта. Значение паритета завтра как вы все прекрасно помните, будет приостановлена работа Северного потока-1 сроком на 3 дня. Но тоже уже касался этой темы, скорее всего, простой будет гораздо дольше. Европа останется без поставок российского газа, цены на газ продолжат расти. Кстати говоря, они уже находятся на исторических максимумах в 3,5 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров. Я думаю, что цена будет выше, увидим и 4, и 5 тысяч, и может быть даже значение выше пяти Это усилие давления на потребительскую активность, тоже простые выводы, которые нужно сделать, спровоцирует рецессию европейской экономики и оставит евро в числе аутсайдеров, поэтому здесь выдумывать не нужно. При таком фундаменте нужно еще постараться, чтобы найти хоть что-то, из чего евро можно было бы купить. Даже приближающееся заседание Европейского центрального банка, оно состоится 8 сентября обсуждает, что ставку могут повысить на 75 базисных пунктов. Но даже если ее повысить на 75 базисных пунктов, потом в ноябре, в декабре еще на 50 базисных пунктов, она все равно будет в два раза ниже, чем ставка в США. Поэтому я думаю, что у евро в текущих условиях пока сохраняется кризис в Восточной Европе, пока мы не знаем, что, или точнее, знаем, что цены на нефть будут расти, цены на газ будут расти, инфляция тоже будет расти, евро покупать точно не стоит. По фунту такая же картина, 1.17 котировки в моменте. Здесь просто очень много статистики по британской валюте, которая дает возможность отталкиваться от прогнозов экспертов, аналитиков о том, как сильно будут расти тарифы на электроэнергию в ближайшее время. И опять же напомню, друзья, что к октябре ожидается, что стоимость тарифов вырастет еще на 80%, процентов, фактически до 4000 фунтов в год. И мне кажется, уже Англия стала Первым региональным прецедентом, когда власти снова рассматривают возможности дотации, поддержки и помощи населению, потому что ситуация ну, просто катастрофическая, денег действительно нет. И э, что это за помощь? Это фискальные стимулы, выплаты Борис Джонсон, который уходит в отставку, уже согласовал выплаты по 650 фунтов на каждое э, уязвлены скажем домохозяйства таких очень много почти 8 миллионов человек и дополнительные выплаты по 300 фунтов по моему на пенсионеров это на мой взгляд страна которая так испытывала проблемы с ликвидностью в конечном счете с учетом сохраняющейся еще политической неопределенности точно будет мощным якорем в результате которого пара он доллар протестирует поддержку 115. 15 и американский фондовый рынок все без изменений ждем индекс s&p 500 ниже 4 Пунктов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!